Как только объявили о том, что в аэропортах допускается обслуживание пассажиров по безбумажным технологиям, мы, конечно же, сразу же озадачились тем, что в нашем аэропорту такие технологии будут внедряться. И мы внедрили ее одними из первых в России, с 1 апреля у нас. На рейсах э, авиакомпании, по крайней мере, u она у нас больше половины рейсов выполняет с 1 апреля, раньше, чем во многих более крупных аэропортах, внедрилась эта технология, поэтому э, системы регистрации, которые используют авиакомпании к нам прилетающие, позволяют э, отчасти это делать совершенно безболезненно, вот. но есть, конечно, э, другие системы регистрации, которые используют Сибирь, Аэрофлот, там, Нужны специальные модули И в этом плане нам Рифт Пулкова Предложила подмогу Мы сегодня испытываем их Модуль специальный Который позволяет Объединять все авиакомпании И всем, всем Обеспечить пассажирам всех авиакомпаний Без бумажной технологии Чтобы мы могли пропускать людей Без посадочных талонов бумажных Но Хочу сказать, что У нас в первый же день Как только мы эту технологию внедрили 1 апреля два человека прошло сразу по электронному посадочному талону. То есть есть такая потребность. Сегодня, конечно, это даже не 10% пассажиров всех, пользующихся э, нашим аэропортом. Но, тем не менее, эта цифра будет расти. И потребность людей именно э, проходить э, к самолету, добираться, не контактируя с персоналом, она будет расти. И мы как бы сами в этом заинтересованы, потому что внедрение безбумажных технологий, они позволят со временем и... Высвобождать наши там площади, инфраструктуру, стойки регистрации. Ну и персонал будет не так сильно задействован, как сейчас. Поэтому мы очень... Плотно над этим работаем и во взаимодействии с Рифт-Пулково сегодня соответствующий модуль активно используем и рассчитываем на такое взаимодействие в дальнейшем. Но здесь одна проблема есть, на сегодняшний день она не решена, ну, по крайней мере, я не знаю пути ее решения, это международные рейсы, потому что там к контролю... Подключаются государственные контролирующие органы, пограничная служба, таможенная служба. И вот как включить в контур безбумажных технологий эти две государственные службы, пока решения я не видел. Поэтому будем говорить, пока однобока по внутренним перевозкам электронный посадочный талон шагает, а по международным пока не начал движение.